Для меня нет разницы, была бы эта страна, Россия, оккупировавшая мою родину, была бы она капиталистической или была бы она социалистической. Да мне плевать, что если бы...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 Давайте мы свое государство вернем, давайте мы будем жить по своим законам, а потом уже вести международную внешнюю политику, там, внутреннюю политику, как-то как пытаться маневрировать в этом мире. Тумсо, тебе не нравится, что Путин не хочет играть по правилам, которые установлены несколькими государствами после Второй мировой войны? Вся эта грязь Путин разрушает новый мировой порядок, все, все напряглись. Ой, если, бы это, если бы одной из этих нескольких стран, которые установили мировой порядок, не, была бы, не был бы сам Советский Союз, наследницей которого является сегодня Россия, то твои слова были бы, может быть, имели бы какой-то даже смысл, хоть и отчасти конспирологический, хоть и очень субъективный, хоть и можно было с этим поспорить. Но тем не менее, какого-то смысла эти слова были не были бы лишены. Но в данном случае. Это полная каша в голове. Советский Союз был одним из главных игроков, который устанавливал а, мировой порядок после Второй мировой войны. Советский Союз разделял все, был частью раздела а, всего наследия Третьего Рейха. Поэтому не кажется ли тебе, что как раз таки Путин и является частью этого наследия, и что, и что то, что установлено, это установлено предшественниками Путина? Что он-то в этом случае пытается... Под, под, какие правила он пытается не подстроиться? Под установленные самими... Самой же его страной, его же предшественниками? предчастниками? Томсотт не ответил на вопрос. Сейчас уже Россия не входит в этот мировой... В этот новый мировой порядок. Этот однополярный мир не должен диктовать свою новую культуру. Всем народам вся эта мерзость. Но тогда, опять-таки, проблема в твоих убеждениях. Если мы говорим про... Конец второй мировой, установленный тогда мировой порядок, то к нему у вас никаких претензий быть не может. Ни у вас, ни у Путина, ни у кого. А если вы говорите, что сегодня существует какой-то новый мировой порядок, который установлен кем-то, и Путин под него не хочет играть, да ради бога, пусть не играет. Украина здесь, причем при чем здесь украинские граждане, причем здесь украинские украинская инфраструктура мирная, украинские города, оставьте в покое. Или это Украина является корнем всего этого зла? Если сегодня украинцев всех э, погубить, то что произойдет? Мировой порядок вдруг станет иным? Я думаю, э, вот эти игры каких-то тяжеловесов в этом мире, э, когда они считают, что в своих играх можно э, э, убивать людей, граждан каких-то других стран, и тем самым это у них такие пешки, которыми они жертвуют. Вот тот э, лидер такой страны, крупного игрока, тот, кто пошел на эти э, жертвы, вот к нему все, все претензии и будут. Мне плевать, что они там, какие они игры играют. И поверьте мне, украинцам тоже плевать, им не интересны эти игры. Им интересна своя страна, своя свобода, свои граждане, своей жизни. Ваши рассуждения о мировом порядке, о господстве, это их не интересует, как и меня. Тумсо, то есть ты согласен с тем, что Америке вместе с Великобританией стоило уничтожить коммунизм как таковой, так как по идеологии был хуже или наравне с нацизмом, как ты считаешь? Нет, я не считаю, я вообще на это не смотрю с точки зрения вот этих идеологий. Коммунизм сегодня в Китае есть. Считаю ли я, что его туда нужно поехать и там уничтожить? Нет, я не считаю. Пусть народ сам выбирает, какой а, строй его, а, ему больше подходит. Но а, для меня нет разницы, была бы эта страна, Россия, оккупировавшая а, мою родину, была бы она капиталистической или была бы она социалистической. Да мне плевать, что если бы это были не, соци... не социалисты, а капиталисты, и они бы нас оккупировали, я должен был бы говорить об уничтожении капитализма? Да нет, конечно. Вот для меня есть конкретная страна, какой бы строй в ней не был, если эта страна э, уничтожает мой народ, оккупирует мое государство, то это они мои враги, они, они государственный строй как таковой, понимаете? Проблема в России, а не в коммунизме, не в социализме, не в капитализме. Проблема в них, вот в, в, этом в этом государстве, в его политической э, элите. Югославию тогда тоже прокомментирую, пожалуйста. На, а что тут комментировать? Югославия ⁇ это пример того, как, вот как в России э, у нас россияне посчитали себя элитой, и что они могут распоряжаться судьбами других народов, их землями. Точно так же в Югославии... Сербия решила, что они тоже имеют на это право, они будут решать, будут свободными там хорваты, босни, босняки и так далее. И за счет этого произошло очень мощное кровопролитие, в результате чего эта Югославия распалась, как и распался СССР. Образовалось несколько государств. Как мы знаем, примеры геноцида именно причем именно признанного геноцида, они как раз были там. Сребреница, по-моему, называлась, назывался населенный пункт. И в итоге, что, что получилось от этого? Получилось то, что из этих нескольких стран, именно та страна, которая претендовала на роль России, она, это Сербия, она в очень хороших отношениях с Россией и всегда выступает исключительно в анти такой, европейской повестки постоянно является каким-то форпостом России на Балканах.